острого перца датил елоу это сверх высокоурожайный сорт посмотрите какое количество здесь на нем плодов если показать вам тут он весь весь полностью весь в плодах посмотрите сколько здесь плодов у него этот сорт относится к виду капсикум чиненс родом из города санта августин флорида сша это высокоурожайный сорт подносящий целое лето до самых заморозков Воды созревают вот, вот такого вот светло-зеленого цвета и до такого желтого помад перезрелшем состоянии чуть ли не до оранжевого цвета острота этого перца сравнима с остротой хабанера острота у него от 100 тысяч до 300 тысяч скобель вот такие вот вкусные ароматные перцы ну, у этих перчиков аромат более сложный и более сладкий и фруктовый чем у хабанера высота растения может быть от 60 сантиметров до 1 метра срок созревания 90 100 дней посмотрите какое количество плодов у него просто просто сотни сотни висят ребят вот такой перчик супер выращивать у себя дома какое количество плодов, просто-просто громадное. Просто так что советую, ребята, выращивать такой, такой перчик у себя дома, на подоконниках, на лоджиях, и он будет вас радовать вот такими вот большими урожаями. Он любит хорошо покушать, все перцы относящиеся к хабанера, любят хорошо покушать. Если у кого нет этого сорта. Вы можете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики.